Продолжаем снимать отели Патаи. Постоян гадный отель, было много. Просто Бест Белла. Он карантинный. Пройти и показать вообще, как о, проходит жизнь. Это мнетельная, у меня уже все чешется. Мало кто не знает, запасит пивка попить с видом на море, и я придумал сюрприз. Всем нашим подписчикам, поэтому, если вы еще не подписались, подписывайтесь. Это ресторан при Фудленде. Здесь очень вкусно кормят. Есть две точки. Есть э, старый фудленд, который много лет стоит на центральной улице. Чуть выше, бикси, экстра. И вот второй открылся с открытием терминала 21. Есть на первом этаже. Работают круглосуточно? Да. да. Круглосуточно, отдельный вход из улицы. В общем, мы очень рекомендуем. Особенно завтраки. Если прийти с 5.30 утра до 9, он всего 65 батов. Огромный завтрак с кофе, с соком, с сосиски. Ну, не такой, как у uh -huh. меня, то есть без, без, без бобов, вот. но Потому со всем классный. остальным. Ну, и, как вы поняли, мы приехали на север, уже многие наверняка догадались, зачем. Мы продолжаем снимать отели Таи. Мы снылись в прошлый раз на северных отелях, с них же и продолжим. Первый отель по заявкам в нашем сегодняшнем списке – это Crystal Palace Pattaya. Э. Э -э -э. Но ну, написано, что они открыты со специальными скидками. Crystal Palace Resort and Spa. When you open? Идено? Mm -hmm. Не работает. Не работает, да? Мы сегодня, говорит, не работаем. А когда? Ну, я не знаю. И это как же, как там промоушен у вас на написан. Mm, I'm sorry, sorry. Ясно. <смех> Симпатичники, кстати, это... Кажется, что это разные, да? Вот желтые и вот эти белые. Но название у них одно. No. Просто, наверное, разные корпуса. Кристалл, Resort, Спа. А, а там было написано Кристал Пэлас. Кристал Пелас. Желтый это Кристал Пэлас, а вот это Resort. А, так, наверное, он открыт. У них ремонт. Да, у них там все. Ну, в общем, у них э, ремонт. там Фасад здания ремонтируется. Видно, что холл, рецепшн ремонтируется. В общем. Да и в окна видно, что составлены матрасы. Да. Что нежилые. У тебя написано промоушен, а вдруг кто заедет, да? Ну, может быть, это на будущее, может, они откроется после Нового года. Вообще полностью, разруха полная. Следующая остановка по заявкам. Аэра Пэлос. Или Палас. Наши говорят Палас. что-то даже есть. Где запаркуемся? Давай на улице. Здесь как раз есть место. <с compiler> Пришел человек с деревянной лестницей, с бамбуковой. Поставил ее на провода и куда-то полез. Как они вообще не боятся, да? В этих проводов лезть. Боюсь на это все. Так, а там даже разговаривает, но она работает аэра. Hello, you open? каждый день for и Thank you very much. красиво, да? ну такой да, интерьер красивый, у них бассейна, бассейна нет, да? есть, наверное, где-то спрятан Так кто заказывал этот отель? скажите, есть ли бассейн? мы внутрь уж не пошли, он такой, не на виду если он есть, то он не на виду все, работает. 900 батов комната 1100 за, за свит и family 2000 семейный. семейная, да все, пожалуйста, бронируйте сейчас, сказали бронируйте на входе так, а между тем здесь приехали еще кабеля перекладывают. новые поверх старых. Вон там у него пачка-связка. Кстати, давай-ка остановимся. Чуть не забыл сказать, у Аяры, кстати, очень неплохое расположение. Во-первых, на рынок, ну, в сезон, конечно же, работает сейчас. Закрыт, пустой. Вот. И рядом еще находится 27-я Сойка. Здесь всегда много очень макашниц и есть наша любимая тайская столовка. Выпуск о ней, посмотрите, у нас есть. Плюс еще здесь очень много различных кафешек, прям вообще в шаговой доступности. Также на 27-й сойке, кстати, очень много неплохих гестов. Но вдруг кому-то пригодится на будущее недорогой гест в нормальном районе. Сейчас для многих нормальный район это Джамкен, да? Следующий у нас на очереди старейший и когда-то очень популярный отель Патаяган. Да, я помню времена, когда вот эта вот дискотека на входе была. Что-то вообще топы были, но ну, не русские. Какая-то индусская была, что ли, да? Корейская. Корейская, точно. Ну и сам отель. Ну что работает? Работает, но входе было написано 600 батов. Даже столы накрыты. И став его выглядывает из-за угла такие, кто это приехал? Это что, туристы? Да. <laughs> да. Реально похоже на туристов такие вот с камерой. <laughs> все выходят. Да-да-да, мы работаем, да. А да. то я гадан, отель было много. Просьб посмотреть. Ты посмотри, сколько чемоданов. <laughs> you open for walk-in. Сколько комнат сейчас? Мы строим вторую комнату. Мы But no breakfast, no? Yes. Thank Да. Спасибо. <laughs> До сих <laughs> пор висит да, сты, информация. Стын, стын, стын. А там вообще все Тесту, есть. Вообще <laughs> все остались. Слушай, ну как много это? чемоданов там? Сколько? 600 в здании и 800 в вилла. Без завтрака. Вот уже третий отель без завтрака. Завтрак у них я смотрю там это есть. Это группа, потому что большая. А, это группа кормят столовой. Да. И группе заказали заранее. А еще вот я что здесь увидел? Я знаю, что здесь было. Добро пожаловать без выходных. Что здесь было? Здесь был туристический офис. Офиса здесь А. Я даже не помню. А я помню просто не знаю, насколько долго был. Азия это одна из, как сказать, дочерних. из дочерних предприятий Тестура Местных когда-то было. Тайна для Азии Сабай статьи писала. Журнал, да. Журнал. Тур раздавал своим туристам. Журнал бесплатный, ежемесячный. Ну, отельчик так себе, да? Откоренно. Ты помнишь, что последний раз, когда здесь мы приезжали к туристам, подписчики с моего инстаграм привозили нам посылку? Когда мы сюда приехали, они были очень разочарованы. Они прям чуть ли не плакали. Они приехали на праздник на какой-то, день рождения или на юбилей. И сказали, что очень плохо. А что не понравилось конкретно? Они сказали, что номера старые, все не работает, все разрушенное, все грязное, все какое-то неуютное. Мы зашли в отдельную часть. Здесь еще кто не был здесь, здесь есть виллы. Это вот они сейчас, 800 батов. Ага. Ну и бассейн, который всегда вонял хлоркой. Сколько я его помню. И сейчас тоже, кстати. Чувствуешь запах хлорки? О, они его фильтруют. Слушай, они, видимо, недавно совсем запустились. Видишь, мутная вода и стоит дополнительно вот там. Это. Привод в порядок бассейн, видимо, после простоя. Сама концепция очень крутая, потому что в городе, Таких отелей я даже не знаю. Да? вот да. Чтобы были садом, отдельные бунгало, центр города, такая большая территория. И дешево. И чтобы это было три звезды, я даже больше не знаю таких отелей. Ну да, но состояние желает лучшего все-таки. Я думаю, это не зависит от того, что карантин, никто не работал. Понятно, что листья подметут. Но домики, конечно, можно было бы отреставрировать. Здесь уютно некоторые бунгало вполне себе, ну, не знаю, может их позже ремонтировали, очень приличные. Красиво. Такие. У них, во-первых, окна а -а -а. нормальные, не это, не вот с такими решеточками и бессеточками, не вот такие вот за древние деревянные. Ну, это прям свеженькая. Белка, белка туда в крышу залезла, не успел снять. Это еще и это. На кого-то чуть не наступил. Кого? Ну кто-то упрыгал, то ли лягушка, а, то ли лягушки, кстати, есть. Я это. Я тут однажды это а, останавливался в одном из домиков было. Вот, всю ночь орали лягушки. Бэ, бэ. Точно были лягушки. Ну, которые такие бычи, как Красивый ряд домиков. Нет здесь выхода. Ну как? Сабай-резорт, помнишь? Там же тоже большая территория. И все равно есть в конце маленькая дверца потайная, чтобы через всю территорию не возвращаться а -а -а. на ресепшн. Ну, а здесь нету. Здесь, чтобы, чтобы выйти к морю, нужно дойти обратно до выхода вот из этого и из этой все. территории. И спускаться обратно туда, к морю. Ну. Зато все охраняется. У них забор. Дело в том, что там забор есть, он весь в бутылках, в битом стекле. Mm -hmm. И еще колючая проволока натянута, так что безопасно. И чтобы выйти к морю, здесь нужно было вот, через основной выход повернуть направо. Здесь сразу же пандоминиум ков. Также просили показать, что на месте лома отеля. Те, кто спрашивали, знают, что Лома уже нет давно. Вот на месте отеля посмотрим. Пустырь, наверное. Поле. Мы, кстати, не видим. Да вот дырочка. Окей. Лом-отель просуществовал здесь 30 лет. Они отметили 30-летний юбилей в 2019 году. И через месяцок объявили о своем закрытии. Кстати, есть у них сайт до сих пор работающий. Может вот. это они будут строить что-то новое? Ну, может быть, у них есть сайт, на сайте есть ссылка на группу в фейсбуке, где они пишут, что как бы, ну, сожалением сообщаем, что а, 30-летняя, там, крутая работа наша закончилась, и а, мы закрываемся, но у нас еще есть сеть отелей, я не помню, как называется, там на, а, в фейсбуке у них написано. Ну, у них Sunshine Garden, что-то такое, да, это тоже помню? Но вот здесь, на этой улице, кто помнит, было много отелей по подобию Ломы. То есть они такие небольшие, бунгало, спрятанные внутри. И они тоже все закрыты. Ну, все меняется. Да? Жизнь с севера переместилась сначала в центральную часть Паттайи, а вот потом больше на Джамтьен. Джамптен стал строиться. Дорогие-то отели работают? Дорогие, конечно. И просто строятся. строятся. Просто, видимо... Сегмент вот этот больше не популярен. А, дешевых отелей на севере. Да. да. Ну и они старые, уже морально устаревшие. Как бы еще хорошо потай гарден держится, да, как-то. Неровный сейчас он тоже снесен будет и что-то построит на его месте. Вот, например, здесь был отель, большой старый отель. Я, кстати, даже не помню, чтобы он работал когда-то. На моей памяти он всегда был закрыт, а год назад его стали сносить. И, и вот, что и на его месте огромная стройка. Вот, а вот с другой стороны тоже этот отель постигла судьба Ломы. Чуть, пойдем полазим. Популярный жанр, есть видео на ютубе, а, лазить по заброшкам. А здесь уже не заброшка, мне кажется, это больше уже разрушка. Руины. В комментариях спрашивали также, где на севере массаж слепых. Таня говорит, что здесь. Ну, так написано. Я вообще никогда не знал, где массаж я слепых. Я никогда сюда не ходила. И я знаю, что люди ходили. И вот я вижу вывеску. Но ничего не работает, я так понимаю. А, вот тут написано. Массажное место переехала на, ш... на Клэ 16. Магазин Сукбун Сук Мисап. Находится на противоположной стороне от государственной сберегательной кассы. Отличный перевод. Век живи, век учись. Ну и оставили телефон, чтобы можно было их найти. Сберегательная касса в Таиланде, это да. смешно. Огонь. Наверное, банк перевели какой-нибудь. Государственный банк там, кстати, находится. Розовый, да? Да, розовый государственный банк. Тут же в закутке этой сойки отель Кейп Дара. Кейп не знаю, он популярный у русских? У меня тоже один раз только, а нет, у меня дважды здесь знакомые останавливались. It's open, I mean, hotel. Open, yes, open. Open? Yeah. Yes. А, okay. Ну да, говорят, отель открыт. Вообще, вот это пространство, это не парковка отеля ни разу. <laughs> Просто они как-то здесь стали парковать байки. Это городская территория. Здесь заканчивается дорога и выход на пляж. тоже такая уютненькая достаточно площадочка У -у -у. красота пляж не убираю грязненько а вот море само по себе неплохое сегодня вообще надо сказать то что последнее время там последний месяц в потае везде море чистое даже на джамтен Постояльцы есть в Кейп -Даре. Роскошная территория, У них, конечно, здесь вот виды такие. Есть ряд номеров и какая-то там лаунж-зона на четвертом этаже, с видом на море все, а на пляже бар, бассейн и на пляже очень симпатичные такие зоны для отдыха, красота. Hello. Стартфон 1,500. и вина для двух Вид конечно, очень клевый. Инфинити бассейн, фактически. Нормальные еще цены. Мечу макароны 260 нормальные, как во всех ресторанах. Ну, ресторанная обычная цена, да? Mm. Хорошая. Mm. Пикник стоит 1500 без налогов. Это два бокала вина и, и сам пикник, еды там много всякой разной. Ну, снеки, закуски. <свес> да. Ну, хорошо. Но время ограничено. А, да? Да, Девять только здесь. два часа. о, -о, -о. Ну, я смотрю, у них очередь не стоит. Ну, да. Могли <свес> бы побольше времени выделить. <свес> ну, я думаю, что не выгонят. Конечно. И вторая цена еще была какая-то. А вторая Две. цена ты с бутылкой вина просто. А, Да, если ты... Нет. Ну, <свес> если ты надолго. <свес> <свес> На три раунда. Стри вообще какая красота здесь. Это уже такое народное место отдыха. Все тайцы спят, лежат. Уединенный пляж. В да. шезлонге лежит, и там в кафе. кафе, лежит. В кафе. Ну, Вместо кафе, я бы сказала. Что делать? Клиентов нет, они наверняка там в задней части кафе живут. Да. Какая набережная здесь. Никогда тут не гуляли. А это который красивый построили весь блестящий LK. Помнишь, мы снаружи да, да, проезжали, да. он всегда светится просто как новогодняя елка. Ну да, мы еще там проедем, чуть позже. Вопрос, кто-нибудь останавливается в этом отеле из наших соотечественников? Напишите, LK. LK. Если вы останавливаете, напишите в комментариях, что за отель. Хороший, плохой, интересный. Он красивый, он новый, он свежий прям вообще. И в конце здесь можно дойти до еще одной площадки, тоже очень старой. Мало кто о ней знает. Такое тоже уединенное место. Сюда можно вечерочком прийти, расположиться, посидеть пивка попить. С видом на море и на потаю Посмотри, какое море прозрачное. Как на островах, слушай, да? Да. Я давно море такого очень моря красивое. в Паттеи не видел. Причем везде и на Джамтен такое море красивое. И здесь, и в центре города, на бич Я уже сказал. Да. Там, куда море, море просто вообще. Ух ты, только здесь надо быть аккуратным. Зажигая на этой площадке. Какая-то она аварийная. Все разрушено прибоем. И вот так можно по пляжу дойти до отеля. До сих что так красиво? Хожу, все фотографирую, торможу процесс съемок. Леша торопится, а я каждый цветочек фотографирую. Ну да, нужно же успеть, пока дети в саду. Но зато все, как всегда, выйдет раньше у Тани в инстаграме. Ой, красота. Как ты считаешь, вообще, вот мне актуально делать инстаграм такой параллельно? Нет. Или может мужской инстаграм не должен быть такой, с цветочками, пляжами? Там ну вот. точно нет. У тебя должен быть инстаграм про гамбургеры. да. Авторитетное мнение где? И про технику, да. Ты куда? Это, кстати, один из кондиков самых первых, которые мы с тобой снимали. Самый первый инфинити бассейн. Ты помнишь? Да. Там еще орал попугай в кондах бешеный. Кто видел эту нашу передачу, кто внимательно следит за нашим каналом, поставьте лайк. Что? Еще на минуточку. Воды куплю. Подсобить местному малому бизнесу. Ты будешь колу? Майван. Такая посмотрела и такая, сколько что стоит? Забыла цены даже. Надо, да, на тут? Все, в не. Отлично, туалет есть, вода есть. Все, да? Да. Мягкий диван даже есть. Смотри туда. Ха-ха, ест. Белки любят попай. Главное, этот посмотри, она спелую ест. Неспешно добрались до окончания, либо, наоборот, начало. Я думаю, все равно все с севера считается, с севера да. на юг. Окей. Значит, до конца пляжа Вангамат. И здесь уже территория отеля Дусит Вот он мыс, там можно по воде немножко пролезть, наверное, все-таки, и выйти прям в центральную Паттаю, надеюсь, в отливку. Все-таки из ней можно выйти сюда, вот по этой, по этому трапу я бы сказал, да, посмотри, <laughs> это прям трапа не лестница. Use of pool is for hotel guest only. То есть, а проход можно использовать, да? Можно. Главное не использовать бассейн. Да. <laughs> Деревья красивые, слитки большие, никаких шезлонгов не надо, вообще не пробивается солнце. Это тиковая, красные листья. Не знаю. Вот этот красивый отель, мимо которого мы там ходили. Они вообще весь холм скопали, чтобы построить. Ты помнишь, какой да. огромный котлован был? L.K. Emerald Beach. Дальше вот этот маленький перекресточек с него как раз и выход туда, ко второй площадке. И мы подъезжаем в Best белла Pattaya. Первый отель, мы в который зайдем, это Белла-Вилла. Здесь <laughs> никого нет. Здесь никогда никого нет. На ресепшн, да. Непуганная страна. А все открыто. Да. Мини-бассейн сидела. Никого нет. Ну, Таня правильно сказала, здесь на ресепшен лично никого нет. Но, в любом случае, нам достоверно известно, что он работает. Вот. Ну и соседний отель Best Bella, мы туда не пойдем, потому что Best Bella сейчас в списке карантинных отелей, а как называется это? LQ? Альтернативный карантин, то есть те, кто прилетает в Таиланд, они могут пройти карантин в Бангкоке или же альтернативный карантин в разных частях Таиланда. Кто прибежал, Что это было? Топ-топ-топ-топ-топ, защищать прибежал, гуся-гуся. Гуся, гуся. Красивый какой. Так, ладно, давай. Красивый, да. А, к отелю. Бест Белла, он карантинный. Сейчас, в связи с тем, что уже начали выдавать обыкновенные туристические визы, каждый может попробовать свое счастье, получить такую визу и обязательно пройти карантин в Таиланде. Это 15 ночей. И в Паттайе тоже есть отели карантинные, вот один из них здесь стоит от 40 тысяч батов на человека. За 15 дней? За полностью все 15 дней, трансфер из аэропорта, анализы, тест. Два. Два теста? Да, да, и питание, естественно, Завтрак, полностью. обед, ужин. Да. То есть вообще не выходишь из отеля. Давайте так, если вам интересно узнать, как работает карантинный отель, вы обязательно напишите в комментариях. Вот. Ну, а мы постараемся договориться с руководством отеля, чтобы в него пройти, ну, со всеми мерами предосторожности, наверное, на вот как-то, не знаю, посмотрим. А, пройти и показать вообще, как а, проходит жизнь 15 ночей, 15 ночей на карантине. Ну, кто-то и в России проходил карантин, когда возвращался. Да. Я думаю, в Таиланде-то, наверное, веселее на карантине <с сидеть. В общем, пишите в комментариях, мы постараемся договориться. Смотри, он крякает. Он тебя зовет. Ажа-гусь. Он гагакает. Гагакает. Ты ему понравился. Смотри, он зовет тебя. Нежданчик. К следующему отелю приближаемся. Это Green Park Resort. Обратите внимание, сколько машин здесь. То есть постояльцы есть, но я думаю, что это машины обслуживающего персонала, потому что Green Park Resort – это тоже карантинный отель. Сейчас он в списке, во всяком случае, карантинных. Не знаю, есть ли у него э -э, гости, которые проходят карантин, но, в общем, вот, посмотрите с улицы. Массажки напротив работают, улыбаются, только навряд ли к ним кто нибудь пойдет с карантинного -то -то отеля. Будем давать список отелей? Нам можно просто дать ссылку. Если это интересно, если это актуально, можно по ссылке да, найти. Почему-то да, ехать, где. Ссылочку разместим в описании. Там полный список карантинных отелей на сайте. Потоя их порядка там, скажем, 6, 7, 8. В общем, посмотрите. И следующая наша остановка. Что у нас? Ша Саншайн. Он тоже карантин. Куда эти автобусы? Карантинные отели. Паттайя Гарден. Паттайя Гарден, да, там стоит пять уже. Еще будет два. Кафе. Не были никогда, да? Я была. Была? Когда-то была. С подружкой. Кофе здесь с подружкой пили. подружкой. Это у нас Sunshine отель, и мы также не пойдем внутрь, поскольку он тоже карантинный. А он уже начался? Я не знаю. У них, у них начался как-то. Вот это? Не... Нет, в смысле отель уже начался? Вот это? Ну вот, да, отель. А -а -а. Так что, ребята, не обессудьте. Давайте обратно. Вот так вот посмотрели на вход со стороны. Реклама, экскурсии, Санья, тур. Кстати, хорошая компания. У нас много друзей через нее отдыхало да. все время. Да. И мы всегда всем рекомендовали. Богатый выбор экскурсион Всегда. Ну и вот. Саншайн Гарден Резорт, 600 на тревелоке и огонь. Ну непонятно, а, кстати, вот еще один ход. И рядом с нашим любимым белым кафе находится отель Woodlands. В Удландсе тоже симпатичная такая территория, красиво здесь. Кстати, хорошая в плане фотозон, да, Похотаться. еще маску одела, он не карантинный, снимай. Я теперь буду. У меня теперь у меня уже все чешется. Это старый же отель, да? Я не знаю, насколько сильный, но я его всегда знала. Вот с первого дня, как мы приехали в Паттайю, я его знала. 15 лет ему точно. Я первый раз здесь. Я тоже внутри первый раз. Статуи такие интересные, тюлень как бассейн оригинально выполнен, галька, как на черноморских пляжах можно себя почувствовать, по гальке спуститься. Не видно, чтобы он пользовался спросом, но охранник на входе есть, машины есть, охранник пропустил, свободно, ничего не спросил, правда на ресепшен никого не было, и здесь такое запустение. Мне кажется, не запустение, ну, мне так кажется. Постояльцев нет, никого нет, листва валяются, не убраны, не знаю. Да. Полтел на лоб? Свит, на? Окей, Тенки. Другое крыло сьюты. Работают, а это нет. Кафе uh Багет -huh. на входе. Всегда здесь много людей. Хотя есть тут откровенно нечего, только лишь побаловаться сладостями. Но сладости здесь зачет. Но немножечко поубавилась ассортимент. Наша любимая еда здесь это круассанчики. Элмонт Круассаны. И все, кого я угощала этим круассаном, все на него подсели, так что будьте да. осторожны. Он в такой в куче элмонда и в какой-то глазури. Take away too, Elman. Uh -huh. как, как, как все цивильно, красиво, и даже визитка. Uh -huh. Слушай, мне интересно, мне интересно, смотри, почему вот те же самые элмон круассаны здесь, но их здесь 4, они за 500. Коробка подарочная. Еще здесь коробка 100 бат стоит, Конечно. Да? Готовый подарок. Это же то, что любят О, тайцы. Все готово. Такие штучки дрожжи красивые. Вот эта штука должна быть вкусной. Помнишь, мы где-то на каком-то званном не пробовали, да? Горчицу да. там с какими то семенами. С семенами горчицы. Горчицу. Ладно, здесь можно долго слюни ронять, а мы поехали дальше. Красный бумер, красный бумер. Так, следующий отель у нас это Дуситтани. Пять звезд, одна из старейших отельных сетей Таиланда, есть в разных городах, на курортах. Такой хороший сетевик, да, в который заезжая точно знает, что все будет по высшему разряду, в какой бы части страны ты не заехал да. в какой бы Дусит. Гарантированное обслуживание, да. как вы любите. Но а, я этот отель люблю, потому что… Здесь проходил открытый турнир по теннису, по-большому, на котором мы принимали участие с компанией Тест Тур. Мы не играли, мы были спонсорами, и мы приходили сюда, смотрели эти чемпионаты, было так интересно, со всеми там теннисистками обнимались, автографы брали. А еще было весело. на шахматном турнире, заходи, международным, Там, кстати, тоже русские были участники, и на теннисном были русские участники. Какой красивый атриум здесь. Еще я знаю, этот отель очень любят индусы для организации свадеб. Да, точно мы однажды тут свадьбу застали с розовым слоном. Там обычно был слон, покрашенный да? в розовый. Ну, я даже боюсь представить, сколько стоит. Свадьба? Свадьба, да. До сих А как пахнет-то в отеле не только интерьерный дизайн, но и арома дизайн. Везде лампы стоят. Ой, какие красивые здесь холвы. Давайте позайдем. Ручки невысокие. Потому что отель все равно старые постройки. Да. Красота. здесь красоты. Нет никого. Ну, сейчас не выходные, поэтому, я думаю, выходные, плюс 2 часа дня самая жара обычно. Ну да. И плюс как раз сейчас промежуток между предыдущими длинными выходными, когда все ехали отдыхать. И вот на этой неделе, да, будет тонко людей. Да. Очередной. То есть как раз самый такой. Ну, может для кого-то удачный период отдыхать, у кого есть возможность приехать в полупустой отель. Я уверен, что буквально через несколько дней здесь, как и в Центр, и Гранд мираж будет просто забито все. Жарко. Бегаем. Класный отель. А ему тоже 30 лет, да, если не больше. У него все говорит о том, что он старый. Постройка, низкие потолки, там даже оформление номеров. Какое-то такое вот классическое все. Как ты не любишь, а мне очень нравится, я знаю. Ничего себе. Смотри, они его специально так подстригают, да, чтобы оно было одного уровня. Красота какая. Это вообще весь пляж по как на ладони. Когда-то прибой был, прям до сюда доходил, да? Пока пляж не увеличили. А вот у них там что, там еще один бассейн? что тут. И бассейн, я сказал, бассейн тут есть. Там он с мостиком красивым. Фото гнездо, они себе тоже, а -а -а. видишь, они стали модные какие. И гнезда. <свы> О, <свы> лезь <свы> в гнездо. <свы> да, лезь в гнездо. <свы> Молодцы, вообще красота, да? какой можно да, сделать здесь вид абсолютно шикарный Фотографии. я а, думаю что здесь как раз проводится да свадьба свадебная церемония три огонь да. вообще просто потрясающе это по моему один из лучших видов в Паттайе. С этим потрясающим видом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск, но цикл обзора отелей Паттайи по вашим заявкам продолжается. Вы Посмотрите, перед нами вся Паттайя, еще более работа. Я не знаю, по сколько выпусков мы уложимся, но мы обязательно это сделаем. Более 70 отелей у нас в списке. Ну и не забудьте, что все наши видео на канале бесплатные. Всем нашим подписчикам, поэтому если вы еще не подписались, подписывайтесь и следите за новыми выпусками. И давайте да, наконец-то уже доберем до 10 тысяч подписчиков, там для вас будет сюрприз. Немножко осталось. Я придумал сюрприз. Молодец. Все, до встречи. Пока.